Доброго времени суток, дорогие друзья, посетители моего канала и страниц в социальных сетях. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь успешным mlm предпринимателем а также одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». И сегодня а, мое видео будет посвящено отпискам. Что это значит? Мы должны с вами в своих страничках в социальных сетях отписываться от тех людей или, скажем так, удалять а, запросы в друзья которые были не обработаны. То есть, когда вы делали запрос «Друзья», и если человек не ответил на этот запрос какое-то время, то этот запрос необходимо отменить или, скажем так, отписаться. Для чего это нужно? Ну, в первую очередь, это необходимо для модераторов социальных сетей. Модераторы очень тщательно наблюдают за людьми, которые добавляют, приглашают к себе на странице достаточно много людей и если вам не отвечают взаимности модераторы считают, начинают считать вас в общем-то спамер вконтакте если вы не отписывайтесь от людей вам могут просто не давать приглашать в друзья вас будут постоянно выскакивать копча и в итоге вас могут заморозить точно так же в одноклассниках бывает так что вы пригласите одного-двух друзей и вам выскакивает такая копча что данное действие пока что невозможно что касается фейсбука здесь более лояльно к этому относятся но если люди которые которых вы пригласили в друзья нажмут кнопочку отклонить именно отклонить не просто оставить вас в подписчиках а именно отклонить то ä, при ä, наборе вот таких вот отклонений 40 50 штук вашу страничку могут точно также временно заморозить и что касается инстаграм Здесь мы знаем, что мы можем, имеем право подписаться на 7000 подписчиков. И если мы дотянем до этой цифры, да, то больше мы подписать, подписаться э, ни на кого не сможем. Соответственно, мы не сможем обратить на себя внимание. Плюс ко всему, отписаться потом уже будет достаточно проблематично. Поэтому не доводим своим подписки и в инстаграм до 7000 и сейчас я покажу в этих соцсетях где же найти вот эти самые отписки и как нам сделать вот эти самые отписки начинаем с контакта заходим друзья выбираем с правой стороны заявки друзья исходящие заявки то есть исходящие заявки это те на кого вы подписали, скажем так, или кому вы попросили, чтобы... кого вы пригласили в свои друзья. И вам люди не ответили. Вы видите, то есть у меня стоит «Отписаться» кнопочка. Это значит, что человек оставил меня в подписчиках. Мы просто нажимаем «Отписаться». «Отписаться» отписаться или «Отменить заявку». Вот здесь еще, вот видите. Человек вообще просто даже не видел, видимо, вас. Возможно, он давным-давно уже, его нет в сети. Поэтому вы просто нажимаете «Отменить заявку» и так далее. Количество таких действий достаточно много позволяет контакт. Не 40 э, штук, как вот если приглашать друзья, намного больше. Разбираем одноклассники. Точно так же заходим в «Друзья». И с левой стороны мои подписки. Это как раз э, те люди, которых я пригласила в друзья, но они оставили либо меня в подписчиках, либо просто проигнорировали. Итак, мы наводим, здесь маленечко действие по-другому, на фотографию. И в самом-самом низу отпускаемся, написано «Отписаться». Выскакивает табличка «Отписаться», вы подтверждаете действие, Все, человек у вас исчезнет. Следующее, точно так же, да, наводите на фотографию, отписаться, подтверждаете, человек исчез. Вот таким вот образом. Дальше, Facebook. В Facebook все намного посложнее, сразу сходу не определишь. Итак, точно так же заходим в друзья. Теперь вот здесь вот, где найти друзья, плюсик такой стоит, да, мы нажимаем найти друзья, друзей. Дальше нет новых запросов на добавление в друзья и мелким-мелким шрифтом написано «Посмотреть отправленные запросы». Нажимаем. И вот здесь как раз все те запросы, которые вы отправили, но на них не ответили люди. От них тоже самое нужно отписаться. Мы наводим «Запрос отправлен» и в самом низу «Отменить запрос». Подтверждаем. Все, запрос отменился, Человек, э, у человека вот эта вот кнопочка стала добавить друзья. То есть мы можем, если хотим, заново нажать эту кнопочку. Еще раз давайте сделаем. Отменить. Вот таким образом мы отписываемся в фейсбуке. И что касается инстаграм, я вам показываю э, версию на ноутбуке. Точно так же в телефоне в своем вы можете сделать. То есть э, у нас есть строчка публикации, подписчики, то есть те люди, которые э, подписаны на вас. Это средняя, да? И э, крайняя, э, получается, кнопочка это подписки. Вот у меня 539. Это на кого подписана лично я. То есть я нажимаю на эту кнопочку, у меня открываются люди. Э, и я начинаю. То есть я смотрю, да, вот тут у меня люди, которые мне нужны. Я могу маленечко пролистать. Это можно везде точно так же сделать. И нажимаем отписка. Еще раз. И так далее. Вот таким вот образом мы должны с вами отписываться от людей, которые не приняли нас друзья. В Инстаграм я советую отписываться, в общем-то... Не только от людей, которые э, на вас не подписались, а от людей, которые, ну, э, вот висят у вас. Э, это не будет иметь никакого отношения в инстаграме, подписаны вы на них или не подписаны. Э, то есть старайтесь оставлять людей, которые для вас важны. Все остальные, в общем-то, от всех остальных можно спокойненько в, в инстаграме отписываться. Что ж. Если мое видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Возле подписки, после нажатия подписки там стоит колокольчик, обязательно нажимайте на этот колокольчик. Жду вас в своей команде. Всем до новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко.